Всем привет! Сейчас на этом аккаунте мы будем докручивать Qtar э 21 Iceberg. Тоже очень много коробок открыто. Где-то порядка нам над 90 или 100. Так что он скоро должен упасть. Так, выпал Кирамбит Айсберг Так, что это выпало? А это времен какая то Пока не видно, кторочка. С кары упал. Так сейчас сделаем вот так вот. Не хочется пока падать уже этот где-то 150 коробок открыто, уже два керамбита айсберг упало. О, и есть ктар. А, еще и скарели одновременно. процентов тоже надропался, ништяк. Насколько получается? Прилично кредитов скручено, на самом деле, на этот ктар. Но, главное, упал. Так, теперь мы зайдем. Покрутим коробки с М4А1 спешалтень. Тут может упасть Абакан, Максим 9 пистолет. Всегда. Так, это все временка. Так, выпал обакан. Хорошо, но в принципе на этом остановимся, наверное. Пистолет уже Максим не буду докручивать. М4 a 1 Special. равно не сильно лучше Абакана. Так что остановимся на этом. Кредитов почти не, не потратил. Так что нормально. Это снова я. Сейчас мы на этом аккаунте будем докручивать КТАР Айсберг. Тут открыто 50 коробок с ним. Так, упала вся возможная времянка. Так что, если будет какой-то шестой слот справа, значит, это КТР. Пока не хочет падать уже. 500 кредов мы скрутили. Вот сейчас 500. Ну давай падай по активе, чё ты заебал. Ничего как не свой, блядь. Давай сделаем вот так вот. Пока ничего не хочет падать. Уже очень много коробок с ГТАРом открыто, какой-то невезучий аккаунт. О, есть ГТАРчик, отлично, так сейчас мы еще покрутим коробочку другую, так тут Максим падает. MPX. А вот это вот с М4.1 Special. Все что-нибудь попробуем отсюда выкрутить. Мне нужен или Абакан, или пистолет, или М4.1 Special. Что-то из этого списка. Это все дропается в этой коробке навсегда. Надеюсь, много кредов не потратим. Но я буду крутить до первой штурмовой винтовки. Как какой-нибудь выбью, так все прекращу. Если к этому времени упадет Максим 9, то будет хорошо. Пока ничего не падает. Ну-ка сделаем вот так вот. Оп. Оп. Оп. Так, и у нас выпала Бакан. Что-то он очень часто сыпится с этой коробки. А М4 один что-то... Вообще не часто. точнее редко но на этом все и снова здрасте сейчас на этом аккаунте мы будем крутить катар. Тут также выкручено уже 50 коробок примерно сейчас мы его докрутим и покрутим вторую коробочку Так, пока только одна временка упала, уже прилично кредо скручено. Так, и сразу 200 процентов. Угу. Вот так вот даже. Так, теперь покрутим эту коробочку, сейчас выкрутим обыканчик, скорее всего. Надеюсь упадет какой-нибудь пистолет. Ну, типа не какой-нибудь, а Максим 9. Вот, он упал. Отличненько. Крутим дальше. Теперь нужна штурмовая навсегда какая-то. Так, 700 кредов за один. Пока ничего не падает. Надеюсь, М4 один спешил этот Было бы неплохо. Чё-то она вообще ни на одном аккаунте не падает. Чисто одни Абаканы сыплются. Давай, уже падай. И упала Абакан, ну как всегда. <свят> ну ладно, на этом все. Снова я. Сейчас на этом аккаунте мы будем крутить КТАР. Спешил айсберг. И мы его выкрутили. Тут уже было скручено где-то 50 коробок. И вот он упал. Так, теперь мы покрутим вот эту коробочку. Ой, не ту коробку кручу, блядь. Вот это я хотел покрутить. Из пяти коробок. М4-1 спешл-тень, нормально. Тоже, походу, такой везучий аккаунт довольно. Давайте проверим его везучий. Сейчас, скаут попросим. Так. СВ на время упала. О, электродубинка. Прикольно. Поехали Пока времянка только Ну не такой уж и везучий аккаунт походу у меня гораздо лучший везучий аккаунт. Гораздо более везучий, точнее. давай, либо СВ, либо Скаут. Дай мне что нибудь уже. О, дало. Молитвы были услышаны. СВ-98 на месте. Вот снова я. Сейчас мы будем докручивать Скаут Спешл или св -шку уже открыто 50 коробок скаут слышал и вот у нас упала СВ шка. так теперь мы покрутим вот эту коробочку так упала временка всякая еще временочка Крутим либо до Абакана, либо до М4. Спешл uh, тень. Так, отлично, упал Максим 9 люкс, уже неплохо, получили СВшку и Максим 9 за 500 кредитов, ну не считая, что там СВшка еще была откручена, она скручена до этого, точнее коробка с СКАУтом она была прокручена на 50 коробок, но все равно неплохо. Всем привет, сейчас 15 коробок я выкручу чейтак м200 спешал жала вот 15 коробок 1 она ну с 10 ладно нормально тоже сойдется